Горы привлекают нас не только своей красотой и величием, но и возможностью испытать себя. Ни для кого не секрет, что данный вид спорта – один из самых экстремальных. Лишь обучаясь правильному поведению в горах, люди могут быть уверены в своей безопасности. Этим и занимаются спортсмены Федерации альпинизма Воронежской области. Кроме тренировок, Проводятся лекции по горной подготовке, учебно тренировочные сборы, мастер-классы. На соревнованиях и восхождениях спортсмены применяют навыки работы с веревкой и снаряжением. Наиболее важным направлением деятельности федерации является работа с новичка, нацеленная на ежегодное привлечение в альпинизм новых людей. Курс обучения прослушивают порядка 50 человек в год. Каждую неделю с новичками проводятся лекционные и практические занятия. Их знакомят с важными основами – оказанием первой медицинской помощи, проведением спасательных работ, историей альпинизма, спортивной документации. На практических занятиях отрабатывается техника взаимодействия в связках, движение по перилам, дюльфер, специфика передвижения по различным рельефам. Совершенствуется техника скалолазания. За неимением массивов в городе воронежские альпинисты выезжают тренироваться на Варгульские скалы или меловые горы в Старожевом. Проведение спортивных мероприятий – не менее важное направление работы Воронежской Федерации Альпинизма. В год нами организуется более 10 соревнований различного уровня. На протяжении 42 лет зимой проводится альпинистское двоеборье «Приз памяти». Также альпинисты соревнуются в лыжной гонке и отрабатывают связки на морозе. Весна славится ежегодными соревнованиями спасательной работы в двойке. Летом спортсмены соревнуются в нормативах общей физической подготовки. Осенью традиционно проводятся соревнования на искусственном рельефе и индивидуальное лазание. Третьим направлением следует выделить чемно тренировочные сборы. Воронежская федерация альпинизма проводит летние выезды на Кавказ. В мае и октябре сборы организуются в Крыму. Наши мероприятия насчитывают от 50 до 70 человек, среди которых присутствуют как воронежские, так и иногородние спортсмены. На сегодняшний момент Федерация насчитывает более 140 человек, действующих спортсменов в классическом альпинизме и в скальном классе. За последние 5 лет 72 человека получили третий спортивный разряд, 32 человека, 2 15, 1, в том числе 8 из них в скальном классе, 16 человек кандидаты в мастера спорта. Звание мастер спорта завоевал Александр Грибцов. Федерация помимо прочей работы занимается судейским обучением. Сегодня в Воронеже 35 действующих судей от 3 до 1 категории. Ежегодно организуется всероссийский судейский семинар. Наши люди посещают мероприятия, проводимые соседними регионами. В настоящее время в составе федерации 11 инструкторов. За последние пару лет 5 спортсменов получили жетон спасения в горах». В Воронежской Федерации Альпинизма существует потенциал к обучению на инструктора альпинизма еще 10 человек при наличии финансирования. Воронежская Федерация Альпинизма открыта для дружбы и сотрудничества.